Сегодня у нас интереснейшая тема Расточные резцы Но мы видим, какие огромные резцы бывают Если, если приложить к ним Даже линеечку приложить То как Насколько насколько Огромные Резцы бывают Значит, Мы смотрим Значит, Первое Резец Для точения детали, внутренней детали на проход Второе Резец, вот в виде клювика сделана у него форма, вот такая в виде клювика, это резец для обработки глухих отверстий, то есть не имеющих сквозных от, сквозного отверстия. То же самое, значит, кованный резец, то же самое, кованный резец не и для обработки отверстий не имеющих сквозного отверстия. То же самое, видите, клювик выполнен в виде клювика. Так, вот посмотрите радиусный резец резец который позволяет выполнять галтель внутри внутри отверстия на переходе то есть формирует радиусный галтельный переход значит это какой-то сложный сложный резец значит не могу не могу точно его охарактеризовать Все вот эти резцы: вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Обратите внимание, у них имеются пластинки из твердого сплава. Напаянные эти пластинки из твердого сплава. И у этого тоже. А вот резец, у него механическое крепление пластинки из твердого сплава. Вот с, даже с покрытием э, нитри титана. Тоже резец достаточно жесткий, короткий, жесткий для обработки ну видимо колец с внутренним отверстием на проход то же самое то же самое значит вот какой-то резец который расточной резец который судя по всему радиус делает то есть фасонный можно сказать расточной фасонный резец какие этот какие этот обратите внимание какие маленькие резцы Расточные Но в данном случае Это расточной резец Тоже похоже на Значит На точение на проход Для сквозного отверстия Потому что вот эта кромка она, Обратите внимание Она практически вот сюда завалена глав, э, глав, Главная режущая кромка Она угол 90 градусов делает Но практически Но ну, вполне возможно Что этим резцом выполняет как внутреннее точение, так и вот э, можно сказать э, форми формирует перпендикулярную поверхность, то есть э, он как расточной упорный можно считать. Но ну, в данном случае я тут вижу радиус, радиус и небольшой небольшой резец. Так, ну, давайте к этим обратите внимание, здесь это уже совершенно другие резцы. Здесь, если резец имеет пластинку из твердого сплава, то в данном случае резец не имеет пластинку из твердого сплава. А эти резцы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все эти резцы кованые, значит, и как мы их как мы их определим? Поверхность поверхность резца поверхность резца она вот такая вот видно что она кованая то есть она деформированная вот она кованая на на молоте скорее всего значит и видите она какая Значит, исходная, фактически представляет себя исходную поверхность. Вот она немножко неровная, тут э, вот такая. Ну, давайте по резцам. Значит, это у нас расточной резец, но обратите внимание, здесь у него очень маленькая, очень маленький такой носик, вернее, режущая часть, если строго говоря. И эта режущая часть делает канавку. Это классический классический резец расточной для небольших маленьких отверстий и для точения деталей для сквозных отверстий это у нас тоже то же самое для сквозного отверстия здесь небольшая скажем угол угол значит угол фи фи Значит, здесь он, видите, какой, значит, выполнен в виде как, скажем, угол Фи практически равен, если мы так посмотрим, вот так с направлением подачи, приложим его, и то есть у нас будет угол Фи около 75 градусов. Вот мы его можем вот так обрисовать, вот он этот угол Фи. 75 градусов но это тоже деталь обработка детали на для сквозных, для сквозных отверстий вполне возможно что вот этим углом можно делать этой режущей кромкой можно делать фаску фаску от 75 градусов дальше что классический расточной резец для обработки сквозных отверстий значит расточной резец для формирования канавки для расточной канавочный можно сказать или или прорезной можно сказать но если мы прорезаем канавку резец строго говоря называется прорезной в данном случае то же самое мы видим резец э, расточной расточной но вот этот угол, даже он, даже он имеет, так сказать, обратную, обратный угол, ну, скажем, меньше 90 градусов, где-то градусов, на 85, вот этот угол, если мы его посмотрим, то э, ясно, что, этот, что вот эта вершинка достигнет э, торца деталей вперед, чем режущая, главная режущая кромка, чем вершина резца то мы получаем, получается, что он, он, у нас резец для глухих отверстий. Вот сложный канавочный резец, значит, он даже делает фаску, вот вы видите угол скоченный. Здесь расточной резец для сквозных отверстий, но очень маленьких отверстий. То же самое, значит, здесь вполне возможно, то, то есть мы этим резцом, не только можем подрезать, так сказать, ну, строго говоря, строго говоря, вот это, конечно, грань у него, видите, она заточена, скажем, под углом. И это меня немножечко, немножечко настораживает. Почему? Потому что, ну, скорее всего, э, скорее всего, это резец для для глухих отверстий. И мы можно обрабатывать вот таким образом отверстия. Отверстия. Так. То же, то же самое. Резец для обработки глухих отверстий. То есть не сквозных. Не сквозные отверстия обрабатываются. Здесь не сквозные отверстия. Но здесь видите какой-то радиус такой есть. Вот в данном случае резец имеет угол имеет угол то же самое это фактически это это резец для точения деталей для обработки глухих отверстий вот классический резец расточной резьбовой то есть мы внутрь отверстия заводим деталь и и, и формируем на на этой детали резьбу вот она вот этим углом при вершине 60 градусов Здесь сложный, какая сложная форма Какая-то специальная Но угол не 45 градусов Но допустим угол 50 градусов Вполне возможно, что для какой-то Специальной фаски, которая углом 50 градусов Этот угол, этот резец у нас Очень похож на резьбовой резец И Да, и, ну скажем На какой-то резьбовой резец Но ну, может быть заточен не очень четко это, это расточной, скорее всего, упорный, ну э, нет, это резец для обработки как раз глухих отверстий. Ну, угол немножко тут подкачал. здесь видите, даже есть радиус. ну для галтель вполне возможно для галтельного перехода. здесь резец то же самое для расточки глухих отверстий Достаточно острый угол у него. Ну а это, судя, судя по всему, резец, который, который обрабатывает поверхность, поверхность резьбовую поверхность. Вот, обратите внимание, интересный случай. Канавочные или прорезные резцы. Значит, в данном случае это быстрый у нас. В данном случае это быстрорез. А это обычные державки из стали 45. И материал. Сталь 45 не является ну, как бы, в чистом виде инструментальным материалом. И при точении, виде, обратите, внимание, обратите внимание, он весь синий, этот резец. Так. Переходим сюда. значит Резец выполнен как носик у птички. Значит, это резец для обработки глухих отверстий. Радиусный резец радиусный фасонный резец фасонный расточной резец вот характерный случай когда мы обрабатываем поверхность, поверхность напаиваем пластинку из твердого сплава ну очевидно это какой-то резец прорезной или канавочный резец специальный расточной резец Материал ВК-8, режущая части вот она, режущая часть, зафиксирована здесь, значит, в расточной оправке, то есть специальная расточная оправка, винтом закрепляется и растачивается. Но, скажем, обратите внимание на, на профиль этого, этого резца. Это для трапецеидальной резьбы, да? в виде трапецидальной резьбы. А здесь для метрической резьбы, Здесь угол почти, практически идеально совпадает 60 градусов. Здесь, обратите внимание, какой расточной резец. Значит, расточной резец И, да, для, глухих, для глухих отверстий. А это резец для сквозных отверстий. Возможно, какую-то фаску подрезать. там, Значит, ну, ну, Так как вот, это, вот эта грань практически ее нету, Этой, этой грани нету поэтому или здесь радиус трудно сказать но э, в нашем случае я думаю что либо это э, точение фаски вот этим и, или вот эта главная режущая кромка вот является вот это поэтому ну вполне возможно что фаску рабочая фаска вот фаску делает вот этой главной режущей кромкой то есть значит здесь какая-то сложная конструкция какой-то носик, который, которым тоже пытались точить, и, и, ну, не могу ничего сказать. Но значит, сделана на резце, скажем, цилиндрическая часть. Понятно, что эта цилиндрическая часть заходит в отверстие. И вот здесь, вот этот носик, значит, режущая часть, она выполнена вот таким образом. Ну, вполне возможно, что вот если строго говоря вот этот угол, вот этот угол посмотрим, и этот угол равен э, равен практически 45 градусов. Вполне возможно что этот резец служит для фасочки 45 градусов в маленьком отверстии. Расточной резец здесь радиусный, то есть это расточной фасонный резец. Здесь э э э Расточной резец, который, видите, его специ специально кто-то кто форми форми формировал вот таким образом и даже его, даже его вот точил Ну для чего? Для того, чтобы внутри отверстия, точить вот этой главной режущей вот этой вершинкой. Значит, это, соответственно, обработка деталей на проход. И отверстие должно быть сквозное. Оно должно быть предварительно обязательно э, рассверлено. Значит, так, вот какие еще. То же самое. Вот такой носик. Сквозное отверстие глуху, для глухих отверстий. Фактически мы можем обрабатывать деталь, э, строго говоря, без... Э, без формирования даже без формирования отверстия вот этим тоненьким носиком тоненьким вот этой вершинкой мы можем обрабатывать деталь без формирования без формирования отверстия но это долго долго и для этого может быть какие-то такие скажем небольшие небольшие такие Небольшие поверхности, небольшой глубины обрабатывается это. Но если вы хотите глубокое отверстие сделать, очевидно, что вам нужно перед этим предварительно обработать сверлом отверстие. То есть просверлить отверстие деталь. Значит, какой красивый, красивый резец, который, на который напаен твердый сплав. Значит, то же самое. И здесь твердый сплав напаян, и здесь напаен твердый сплав. Но, значит... Пластинки напаиваются пластинки из твердого сплава для того, чтобы увеличить стойкость резца. Вот резец. Главная режущая кромка. Резец для точения деталей Ну какого-то, судя по короткой державке, это резец для обработки детали короткого какого-то кольца, короткого отверстия, значит, сквозного. Значит, вот прорезной прорезной резец резец кованный, твердо э, быстрееющая сталь резец кованный, канавка делается в одном случае вот такая прямоугольная канавка то есть прорезается канавка резец можно назвать с этой стороны прорезной а с этой стороны упорная трапециедальная резьба значит резец то же самое резец в данном случае Очевидно, полностью выполнен из, быстр из, инст из инструментальной стали. Очевидно, что это быстрый рез, значит, э предварительная державка была отфрезерована и э даже отогнута, как мы видим, не прямой, а вот отогнутый. И этот резец для обработки деталей э на проход на полную глубину при наличии сформированного отверстия, значит, предварительно сформированного отверстия. Ну, и судя по всему, значит, по, если мы оцениваем вот эти реющие кромки, то эти реющие кромки показывают нам, что очень, значит, острая вершина. Резец у нас предназначен для обработки, обработки, для формирования, значит, ступеньки, на детали, ступеньки на детали, но очень неглубокая, потому что сама по, себе, сама по себе, державка короткая и реже, так сказать, вытянутая часть, оттянутая, которую, ну, можно сказать, оттянутая вот как, как здесь, это оттянутая часть режущая головка резца, она короткой длины и поэтому что, поэтому ну что это для, этот резец для обработки э, торцевой, по, торцевой поверхности для формирования не, небольшой, э, не, небольшой, так сказать, э, небольшого углубления в нем. Но он может работать без предварительного сверления. Вот, наверное, это, это у меня все.